Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о пневматике в разрезе законодательства Российской Федерации. Обращая внимание сразу, ребят, что пневматика и страйкбольные приводы в контексте данного разговора, это одно и то же, так как они регламентированы одним законом номер 150 ФЗ об оружии и подчиняются одним и тем же ограничениям дульной энергии. Также обращаю внимание, что все ваши любимые шараплюи и воздушки во всем своем многообразии великолепны и делятся на три большие категории. С дульной энергией до 3 джоулей, от 3 до 7,5 половиной и мощнее 7,5 джоулей дульной энергии. Поехали! Тему пневматики до 3 джоулей дульной энергии я уже разобрал. Видео находится на канале «Вещи с характером». Ссылка будет в конце этого видео и оставлена в описании. А здесь мы с вами поговорим о пневматике чуть помощнее. Вот сейчас очень внимательно. Вся пневматика, что мощнее трех джоулей, в России считается оружием. В зависимости от накопленной дульной энергии, она разделяется на спортивную и охотничью. Спортивная пневматика – это пневма с дульной энергией выше 3, но слабее 7,5 джоулей и калибром до 4,5 мм включительно. Спортивная пневматика уже обложена рядом лайтовеньких ограничений, она по-прежнему продается свободно, но уже гражданам от 18 лет по предъявлению паспорта, а стрельба из нее разрешена только в специально отведенных местах. Чтобы не было двусмысленности и бесконечных споров в комментариях, хотя, чувствую, все равно будут спрашивать, а что, в парке нельзя, что ли? Запоминаем, что у нас в России является специально отведенным для стрельбы местом. Это тиры с должным уровнем обеспечения безопасности, стрельбища, полигоны, Стрелковые и охотничьи стенды и охотничьи угодья, естественно, в сезон охоты. Если пренебречь требованиям к стрельбе из оружия в специально отведенных местах, то это прямой путь к статье 20.13 кпрф которая так и называется – стрельба вне специально отведенных для этого мест. Если за этой шалостью спалиться одному по то это штраф от 40 до 50 тысяч рублей и потеря ствола и лицензии, если таковая у вас имеется, вплоть до трех лет. Если не одному в компании, да еще и в состоянии алкогольного опьянения, это два разных фактора, то это штраф от 50 до сотки и также потеря ствола и лицензии, если таковая есть, до трех лет. Не лишним будет упомянуть, что пневматика с дульной энергией до 3 джоулей не попадает под санкцию статьи 20.13, так как фактически эта пневматика оружием не является. Далее. Поскольку оружие есть оружие, на спортивную и охотничью пневматику распространяются те же нормы легального ношения и транспортировки, как на огнестрельное оружие. Ношение для настольного оружия осуществляется в расчехленном состоянии со снаряженным магазином или барабаном и поставленным на предохранитель, если, конечно, таковое имеется. Короткоствол в кобуре в аналогичном состоянии. Транспортирование же принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах, кабурах, кабурах, специальных футлярах и специальной упаковке производителя ру. Обращаю ваше внимание, ребят, что отсегивать магазин от пистолета, дабы облегчить свою участь в случае контакта с полицией, нет никакой необходимости то же самое время ставлю на вид, что лучше перебздеть, чем недобздеть, пока у нас регламент ношения пневматики четко законом не прописан. Вот как раз насчет перебздеть. Многим интересен вопрос тюнингованных колено-локтевым способом пневматов. Давайте пройдемся коротенчиком. Во-первых, статья 20.10 КАП РФ «Незаконное изготовление пневматики» вам, скорее всего, не грозит, если вы не охренели настолько, что не наладились серийный выпуск мощной пневматики. Я обращаю ваше внимание, ребят, на условия. Не начали серийно выпускать пневматику с дульной энергией более 7,5 джоули. Если вы заморачиваетесь тюнингом, то 20.10 скорее всего на вас не распространяется до тех пор, пока вы не превысили 7,5 джоули дульной энергии. Тюнинг у нас в России не запрещен. А если разовые превысили, ну будем честны, кого это ебет? По традиции разберем одну житейскую ситуацию, а остальные обсудим в комментах. Вот купили выход Санчика, у него в комплекте две пружины. Одна слабенькая, от 3 до 7,5 джоулей дули энергии, все строго по закону, а вторая усиленная, которая так по ощущениям выдает 15-20 джоулей. Вот как носить это оружие? Правильный ответ, как и огнестрельная, со всей серьезностью подхода к вопросу. Где можно стрелять? Строго специально отведенных для этого местах. Что будет, если оттюнинговать это изделие по самые сошки с пламя-гасителя? Да по сути ничего, главное не орать об этом на каждом шагу и не привлекать внимание на нарушение правил обращения с оружием. И прежде чем очередная волна диванных экспертов налетит ко мне в комменты с воплями а, «Мессара все равно имеет право пневматику на экспертизу забрать!» Обращаю ваше внимание, ребят, что как из с хозяйственно-бытовыми ножами, пневматику, ни с того ни с сего забрать на экспертизу могут только у тех, кто при встрече с полицией сам язык в жопу засовывает лапкой кверху и, как в басне, птички в дыхать дыхание спирает. Ну или, конечно, если есть грех за душой. Законопослушному гражданину с пневматикой распрощаться ну, практически нереально, если есть хоть какие-то малейшие понятия о риторике, дипломатии и как решается конфликт на словах. Ну и опять же, обращаю внимание, для того, чтобы отстоять свое право на легальную вещь с характером, иногда этот характер нужно уметь предъявить. На этом на сегодня все. Хороших вам стрельб. Счастливо! Ну а вот тут вот находятся ссылки на канал Вещи с характером, на котором я уже рассказываю не только о ножах. Заходите, посмотрите, уверен, вам понравится.